Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Starcraft 2 Heart of the Swarm, и у нас следующая э, миссия, внутренний враг. Я играл в прошлый раз на Эксперте, сейчас будем играть на Ветеране, интересно, получится ли у меня с первого раза, ну или хотя бы там с нескольких пропыток пройти, потому что я помню в прошлый раз, когда я играл в прямом эфире, у меня там столько фейлов было, я, наверное, раз 10 минимум точно перепроходил. Сколько сейчас у меня займет попыток, я даже не знаю, тем более на эксперте. запустили корабль с темной стороны Калдира. Мы еще ощущаем его присутствие, но время уже на исходе. Я помню, вот как бы по сюжету давайте расскажу, как что произошло, потому что здесь никакой кат-сцены не будет. А, прикол был в том, что Керриган дала, получается, вирус захваченному протасу. Который, видимо, был в предыдущем где-то или в поле, еще раньше в миссии. Захватили мы, короче, Протоса. Кэрриган дала ему паразита, в него вселила и этого Протоса, короче, отослала. Ну, или точнее, дала возможность забрать Протоскому кораблю. То есть, а Протосский корабль, как только получил возможность забрать Протоса, они забирают его... И внутри, соответственно, этого протоса появляется паразит. Ну, вы сейчас увидите, он, то есть, разрастается, съедает изнутри протоса и далее вылупляется. Так, здесь у нас явля... появляется несколько разных ветвей эволюции. Это пронзатель, находится в закопанном состоянии, атакует единичные цели, эффективен против э, хорошо бронированных целей. Так, атакует несколько противников в закопанном состоянии. Эффективен против легко бронированных наземных целей. Хорошо бронированных целей. Ну, тут на самом деле такое себе. Скритень, это, я так понимаю, именно прям отдельно вообще юнит. То есть, это развитие. Если я захочу, могу модернизировать гидролистка в скритне. Так, а пронзатель, я, честно говоря, не помню такого, кто это такой. Ну, давайте я выберу пронзатель, если что, потом поменяю как-нибудь. Потом увижу, когда я его... Так, ну, а улучшение, что тут? Губительный чакру. Металлистки дополнительно отскакивают три раза, поражают таким образом по шесть целей. Радиус отскока... Чакрама увеличивается. Быстрая регенерация, находясь в не боя, муталиск восстанавливает 10 здоровья в секунду. Требуется находиться в не боя минимум 5 секунд. Взрывной чакрум. Чакру дополнительно наносит 9 единиц урона, бронированную целям, или на процентов больше урона. Чакру больше не отскакивает при ударе. Это муталиск. А мне надо гидролиск. А, ну гидролиск тут уже выставлено. Бешенство. В состоянии бешенства скорость атаки гидролиску повышается. Ну, я даже, наверное, муталиска прокачивать не буду пока, он тут мне не нужен будет в этом бою, я это точно помню. Данис атаки увеличивается до 6 или на 20%, максимальный запас здоровья увеличивается, либо же бешенство. Но вот бешенство, это неплохо, но я помню, что с, с ним есть большие проблемы. Потому что это бешенство нужно активировать самому, то есть не активируется он самостоятельно. То есть приедет гидролиска сразу же в отдельную группу кидать. При этом не забываем, что у меня у Кэрриган есть бешенство, то есть, тоже такая способность, и поэтому э, от, гидрос, от гидролиска, по идее, будет не так уж и много толку. Ну давайте-ка увеличим, наверное, все-таки панцирь сначала, если что, я потом, может, еще и включу бешенство как-нибудь. Хотя... Ну давайте, ладно, бешенство, просто надо будет сейчас в отдельную группу сразу закинуть его, эти гидролиски, которые у меня будут здесь. Потому что без отдельной группы, но ну, вы сами понимаете, практически невозможно контролить именно чисто гидров. Начинаем задание, Посмотрим, что тут у нас интересненького. но я помню, что да, задание не очень сложное, в принципе. Там просто есть такие моменты очень каверзные, которые нужно по-быстрому выполнять, иначе мы проиграем. Поэтому вот можно там зафейлить. предупредить тамплиеров. пробудись слушай внимательно на этом корабле тебя ждет множество опасностей будь осторожна и выполняй мои команды ты будешь поглощать врагов и расти тебе надо заразить этот корабль и убить всех протосов до единого ну да вот собственно говоря Протос сейчас был убит от этого паразита И мы давайте-ка начинаем передвигаться а теперь и Так На этом корабле полно живых существ Тебе будет легко найти биомассу Давайте-ка искать личиночка Ищи давай так. Хм. Да, это Отличный. просто тебе показалось. Он хозяина и двигайся дальше. Так, за домовой завесой и подожди, пока он хм. за дымовой завесой да? Она Великолепно. Начинай эвакуирование. этих зилотов тебе не пробраться. Так. Заберись в урсадона и убей их. Хопаньки. Это Мурса. Считают, <с <с что некоторые животные на корабле заражены вирусом зерга. Они даже не представляют, с чем он предстоит столкнуться. Хопаньки. Получать. Пришло время Идем давай-ка сюда. Забегай. Идем в безопасное место. Отлично. Ну что ж, личиночка сейчас вырастет, так понимаю. Никто не увидит. Мутируй. Расти. Угу. Отлично. Ну что ж, первые у нас юниты есть, это, конечно же, э, зерлинги Тебя зовут Ниадра. Твоя цель ⁇ породить потомство и уничтожить протасов. Можешь своих кстати, есть? Их нет? всех. Я живу, чтобы служить тебе. А, хорошо. Не ну пойдемте, не... что ли, вперед или как? продолжается давайте вперед да. нужно убить этих существ я могу поглотить их биомассу и использовать ее чтобы вырастить свою стаю а корабль проникли Войны, убейте мы соскучились так Угу. Так, вроде все забрали, да, я так понимаю Тут, кстати, появляется кое-что Ломайте, конечно же, пилончик нам не нужны дополнительные проблемы здесь. Этот Этот я, я Мы так. А, больше никого знаешь? нет. Никуда очень жаль, никого? очень жаль, хотел бы еще чем-нибудь поесть. Никого? По этой трубе. Вперед! Волную, как... Пошли вперед. Мне осталось слишком велика для этих шахт, но мои зерглинги без труда в них заберутся. Тот механизм питает щит. Щит? fucking щит? Ну, кстати, они могут по... это, преобразовываться вообще-то в гиблингах. Больше не преграждает мне путь. Вперёд! кстати, причем они уже с быстрым сразу улучшением. Так что эти гиблинги просто имбовы. Энергетическое поле. С чем это связано? Давайте в атаку. Ты нашла прыжковый двигатель. Уничтожь его, и этот корабль никогда не доберется до Шакураса. Давайте, ломайте все. Добывайте мне биомассу. Так, а что там как? Тоже надо пробраться по трубе. Ну, пошли тогда по трубе. Что еще можно тут сказать? Можно гиблинга создать. Но я думаю, наверное, не надо. Без гиблинга здесь можно выиграть. Пошли вперед. А, подождите-ка, уже все, типа. Надо теперь пострелять по нему. Иди вперед, тогда сломай эту штуку. Тут кто-нибудь есть еще? Никого, ну ладно. Доламывай этот прыжковый двигатель. Хорошо. Остановить их. Серги не должны добраться до стазисных камер. Вам не сдержать, Рой. Давай, да. да. да. да. да. а, а, а, а, а вот этого часового. а, а, а, а то сейчас опять поставит свой а стазис. Угу. это было несложно а ну что, возьми какой там взрывчик жесткий взрывы утихли подожди тут я чувствую что-то в следующем отсеке авария отказал источник энергии вывожу воинов из состояния стазиса <п rooms> Вот так вот, внезапно. Сейчас у нас а бы тут, тут будет веселуха. Диандра, пора От этого так, Отлично. О, появляются у нас еще тараканчики Давайте этих забираем всех У нас теперь тараканы есть еще в распоряжении Гидров пока нету, кстати, поэтому будем действовать как обычно Ну да Давайте атакуйте. Их. Угу. Давайте идите сюда. Ага. Тут еще у них теперь появился Темплар. Но это оказалось несерьезным, что ли. Так, чтобы ну, тут все подохли. Так что мы выигрываем эту битву. Идем дальше. Идем дальше. Таракан у нас тут есть, кстати. Ой, вот это уже очень серьезно. Давайте, все сюда, все в атаку. Блин, надо было, кстати, наверное, сожрать, чтобы можно было вырасти еще раз. Ну ладно, мы все равно здесь всех убиваем. Появилось. Вот сейчас гидру надо будет, конечно, контролить. Потому что у них вон есть этот бешенство. Надо их специально посылать вперед будет, чтобы бешенство его включать. А, блин, я их закопал, да? Так, ладно, давайте ломать, убивать, точнее, всех. А, так, подождите-ка, я выполнил. Точнее, я сделал не то, что надо было. Надо было его заразить, а я взял, блин, и, короче, убил его. Сам не знаю, зачем это сделал. Ну, понятно, тут надо проходить дальше. Идем вперед. Да. Небольшой фейл произошел. Ниандра, Давайте, эволюционируй. Ой, идем вперед. -то, Ой, точно, мне еще надо это... Мне надо еще больше создать. Так, поглощаем еще, еще, еще, давайте. Такс. А еще вот этот остался. Ну давайте тогда сейчас сохраню здесь, потому что, я так понимаю, могу зафейлить опять. Но я там даже не зафейлил, конечно же, я просто убил Русадона, его не надо было убивать, его обратно надо было сберечь. Убивайте, главное, бессмертного, потому что он, блин, очень толстый. Давайте, давайте, давайте. Так, ну уже, наверное, нанимать не надо было, блин. Потому что сейчас же у меня появится еще гидра появится. Кнопка, конечно, не очень там хорошая, хочу я сказать. Для бешенства именно. Потому что кнопка на Т, она рядом с Р, поэтому перепутать очень легко. Они у меня поэтому могут закапываться спокойно. Так, ну еще сохранение одно. Давайте в атаку. Убить а, я так понимаю, они забрали эссенцию, да? Я правильно понял? Они забрали эссенцию того, какого-то там зверя наверху. Поэтому я, можно сказать, всосал немножко. Убить Опять снизу какого-то теперь зверя убили. Убить Ладно, фиг с ним. Стену, которая наверху был зверь. Точнее, снизу, извините. Сверху-то наоборот он остался, как бы. Заражение, да? Заразить Урсадона. Этот урсадон мой. Давай! Так. Нужно убить этих Протасов. Мы Хорошо, мы его получили себе под контроль Протосов осталось немного У нас, конечно, еще меньше пока Идем вперед отряд. К атаке. Ага, все, сохранение есть Так, Рисунду. вот здесь, да, самый сложный такой момент Прорваться, чтобы Потому что, блин, Где... что я сделал весь наш Что-то какой-то баг произошел, и почему-то раскладка поменялась. В итоге, сейчас надо все быстро делать. Да. Мы должны выиграть время для наших братьев. К новой капсулы, их! Нужно уничтожить капсулы, чтобы не дать им уйти. Враги не страшат меня, его со мной вся сила каллы. Ну что ж, похвально, похвально. Идем вперед быстрее. У нас мало времени. Нужно уничтожить спасательные капсулы. Мы не уйдем в пустоту без боя. Столкнулись с нас никого не победить. Мы пожертвуем своими жизнями ради халы. Конечно, пожертвуются. Давайте, прорывайтесь. И ломать наконец-таки, это здание. Отлично. Давайте, вперед. В атаку, в атаку, в атаку это все Фух, победа все протосы мертвы моя королева моя королева ты слышишь меня мы остались одни Гринков поставила перед нами одну цель, уничтожить Протасос. Мы должны быть готовы, мы снова будем служить. Ну что ж, видимо это конец этой миссии. Заняло у меня чуть больше времени, причем несколько попыток я переигрывал. Да, так как э, вот именно в последний момент, вот в последний вот этот вот этап, я тут зафейлил пару раз, по-моему, два или три раза, да? В итоге я три раза или два переиграл. Ну, короче, это не так уж и сложно, не так уж и больно. Мы тем временем заканчиваем эту миссию. У нас тут еще, кстати, есть сцена какая-то. Давайте-ка посмотрим родной мир. Это так понимаю, тоже надо посмотреть мне. Посмотрим этот ролик. зирату Тебе нужно. Поверь. Керриган, я был там, где все началось. Перед тобой Зерус, родная планета зергов. Именно тут... Темный нашел их и изменил, а еще остались истинные, изначальные зерки. Они сражаются, убивают. Революционируют. Тот же путь предстоит и тебе, если выживешь. Это нам говорят про то, что нас будет потом слетать на Зерус. Ну, конечно, мы это сделаем. Однако, пока у нас на очереди захват власти, огонь небесный, старые вояки. И, по-моему, все. Тут уже дальше у меня есть видео. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.